Артема Алексеева госпитализировали в психиатрическую больницу. Звезда сериала «Последний Янычар» госпитализирован в Москве. Актера Артема Алексеева поместили в психиатрическую больницу. С ним случился срыв. Артем Алексеев госпитализирован в Москве с острым психозом. Изначально врачи подозревали у актера отравление препаратами. Актер, известный по ролям в фильмах ранее выкрал у жены ребенка и долгое время скрывал местонахождение любимой дочери Василисы. Позже он вернулся с девочкой домой. Четырехлетняя дочь Артема и Галины без рук в начале августа попала в больницу и чудом осталась жива. Ей провели сложную операцию. Звездные родители переживали за судьбу ребенка. Они призывали молиться за малышку. Артем признался, что в семье случилось горе. Я должен сделать заявление, которое будет наполнено словами любви, благодарности, гнева, разочарования и раскаяния. В общем, полная амплитуда человеческих эмоций. Оно не направлено на жалость, которая сейчас неуместно призвал глава семейства. Его супруга отметила, что событие разделило жизнь. Прошу не звонить и не расспрашивать, что конкретно произошло. Всему свое время, помолитесь за Василису, с просьбой о помощи обратился Алексеев.